Во-первых, торги по банкротству – это тот инструмент, который помогает вам приобрести любое имущество по всей России с хорошей скидкой ну, от 30%. Эта скидка может быть значительно больше, если мы с вами говорим о публичном предложении, цена действительно может снижаться до 99%. Это, конечно же, происходит не постоянно, но если вы постоянно занимаетесь торгами, вы действительно можете покупать такое имущество. Что нужно сделать? Во-первых. Вы начинаете поиск объектов на специальных площадках. Этот поиск для начала для вас абсолютно бесплатный, вам не нужно нигде регистрироваться. Вы просто, зная, где найти, начинаете этот поиск имущества, которое вам нужно. Если вы нашли какое-то имущество, вам необходимо предварительно с ним ознакомиться, изучить все документы и понять для себя, что это имущество не обременено какими-то ограничениями и так далее. Для этого... Вы запрашиваете у конкурсного управляющего все необходимые документы, проверяете их. Если все нормально, вы можете записаться на осмотр, также обратившись к конкурсному управляющему. Контакты конкурсного управляющего вы можете найти в сообщении о проведении торгов и обратиться по этим контактам. Если вы провели осмотр имущества и вас все устраивает, вам необходимо начать подготовку к торгам. Здесь обращайте внимание, что период приема заявок ограничен и вам нужно уложиться в эти сроки. Для того, чтобы подать заявку на участие в торгах, вам необходимо получить ключ для участия в торгах КЭП или ЦП и зарегистрироваться на той электронной площадке, на которой будут проводиться сами торги. Ключ вы можете получить в удостоверяющем центре. Все наши ученики и наши клиенты получают ключ со скидкой в нескольких удостоверяющих центрах. Когда вы зарегистрировались на электронной площадке, у вас уже есть ключ, вам необходимо подать документы. Список документов, если вы индивидуальный предприниматель, физическое лицо или выступаете от имени компании, пакет документов будет немного разный. Вы можете ознакомиться со списком документов, сообщения о проведении торгов на электронной площадке, на сайте коммерсанта или на фидресурсе. Когда вы уже подготовили пакет документов, вам необходимо их загрузить на эту электронную площадку и подписать вашим электронным ключом. Если вы сделали все правильно, конкурс направляющий проверит вашу заявку и допустит вас к торгам. Если здесь аукцион, вы будете соревноваться с другими участниками торгов по цене, делая шаги. Если это публичное предложение, вам достаточно зайти на торги в нужный этап снижения цены, поставить свою стоимость и если вы первый или если эта цена повышает другую стоимость в зависимости от типа публичного предложения, вы будете объявлены победителем, вам предложат подписать договор купли-продажи, протокол, вам нужно будет все оформить и вот вы новый собственник этого имущества. В случае, если вы покупаете это для себя, вам остается только все оформить и начать пользоваться этим имуществом. Если вы покупаете это имущество для перепродажи, еще в самом начале, перед тем, как вы собираетесь приобретать это имущество, рекомендуется, чтобы уже на этом этапе у вас были потенциальные покупатели. Если вы покупаете все для инвестора, то на осмотр, на ознакомление с документами вам надо пригласить вашего клиента, чтобы он понимал, что именно он покупает на торгах по банкротству. Вот так вкратце выглядит весь процесс сделки. Я желаю вам отличных сделок, выгодных на торгах по банкротству. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео. Мы всегда рады вам помочь. Всем отличного настроения. Ставьте класс, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!